Hello everybody! Hola, a todos, Всем привет! Меня зовут Татьяна Носкова, и я основатель языковой школы онлайн Сеньюри Татати. Я из Омска. Если кто-то не знает, этот город находится в Сибири, в России. Пять лет назад я влюбилась в Испанию и приехала в прекрасный город Валенсия. По образованию я лингвист-переводчик. Я владею тремя языками. Русским, английским и испанским. Более шести лет я преподаю и более пяти лет перевожу. Несколько лет я работала в отелях Испании, чтобы все лето наслаждаться этой прекрасной страной. Больше всего в своей работе я люблю адреналин устного перевода. Никогда не знаешь, что сейчас тебе скажет твой собеседник, а в преподавании, когда наши ученики начинают говорить на иностранном языке. Их яркий взгляд «Я понял, я знаю, как это сказать» мотивирует работать дальше и с каждым днем улучшать нашу школу онлайн. А теперь немного личного. Как я уже сказала, я живу в Валенсии. Почему именно в Валенсии? Во-первых, я в восторге от этого города. Во-вторых, именно здесь я встретила свою любовь Эдуардо. Эду моя пареха. Пареха – это что-то большее, чем парень, но меньше, чем муж. Это сложно понять. Но если кратко, сожительство в Испании законено, и у нас есть документ, что мы не холосты, но и не женаты. Расскажу об этом как-нибудь. Недавно мы взяли с приюта кошку в Сои, но теперь она отвлекается на Сойка, потому что мне так роднее. В свободное время мы любим путешествовать. Очень любим путешествовать. Когда живешь в Европе, гораздо проще путешествовать. Один час на самолете, и ты в другой стране. Да что там на самолете, можно и на машине доехать. Например, в Португалию мы ездили именно на машине. Ехали часов 8-10. Это очень мало, если сравнить, что как-то мы с семьей ездили в Пермь 24 часа на машине. Больше всего мы катаемся по Испании, потому что здесь можно найти все. Море, океан, озера, леса, горы, вкусную еду и приветливых испанцев. Честно, как бы банально это не звучало, я очень люблю Испанию. Когда я в первый раз приехала в Валенсию, я почувствовала себя как дома. И поняла, надо переезжать. Вернее, я точно сюда перееду. Первые годы работы в Испании мне очень не хватало знаний разговорного языка, языковой практики. Чувствовала себя, понимать понимаю, и то не всегда. Говорить не говорю, почти не говорю. После каждого слова я использовала английские слова. Потом взяла испанский в руки, начала усиленно самостоятельно натаскивать себя и к концу рабочего сезона уже разговаривала. Все мои знания, наработанный опыт, самостоятельную практику я внедрила в свою онлайн-школу. О ней я вам расскажу в следующий раз.